Привет тебе, мой дорогой друг! И в одном из прошлых видео я показывал вам, как вот заливать вот такие вот э, болтики-барашки из ненужного пластика, из бутылок и тому подобных вещей. Есть еще более один простой и хитрый способ. Ребята написали в комментариях, и сейчас я вас с ним познакомлю. Естественно, болтики разные, которые нам нужны в итоге. И крышки из-под бутылок, из-под полутора литровой бутылки, из-под канистры от омывайки я взял. Соответственно, это у нас сюда, это у нас сюда. И самое простое решение, которое ребята мне продиктовали в комментариях, оказалось, нам нужен обыкновенный клеевый пистолет, как оказывается, представляете? А я и не знал. И берем и заливаем. Казалось бы, да, решение всегда на поверхности. Главное ровно центровать, дадим немного подстынуть. И также поступаем с этим, с этим болтиком. Клей подсох, и вот что у нас получается. Ну, вот такие вот барашки у нас выходят. Я думаю, что такие вещи можно употребить много где, в станках и тому подобное. Самое главное, что это еще один из способов, как сделать барашки. И самое главное, без воняющей пластмассы. Потому что тот способ был достаточно вонюч На ну, самом деле как бы очень удобно особенно вот это прям крупное, очень удобно классно вы можете написать в комментариях также еще какие есть способы изготовления будет интересно почитать спасибо большое напишите ваши комментарии как и сказал может быть есть еще какие-то способы а также не забывайте ставить лайк ну, или дизлайк как вам надо Пока!